Тот опыт пережитых событий называется карма 0. Первичная карма, куда сформировался уже и записан уже тот опыт, который мы точно не изменим. А какой опыт мы точно изменить не можем? смерть, то есть все прошлые ваши воплощения. Когда человек умер, мы уже ничего изменить не может, то есть все. Точка фиксируется. Значит, это опыт ваших прошлых воплощений. Готовы? Причем напоминаю вам, что мы здесь работаем с информационными компонентами, и здесь мы не будем искать воспоминания о реинкарнационном опыте. Воспоминания это эмоции. Ну вот и пока не нужно, потом возможно, не сейчас, он хранится там. Но конкретных воспоминаний вы оттуда, ну скажем так, обычным путем не добудете, Это, там, там надо специальный ключик для отпирания этих воспоминаний, ну, не так, но пока мы их скрывать не будем, для нас другая задача. И туда, как вы стягиваете тот самый опыт, который вы уже изменить не можете. Ну и в сегодняшней жизни есть опыт, который вы уже изменить не можете. Это так называемые реперные жизненные точки, которые вы уже зафиксировали в своем сознании. Там рождение детей, хлоп, смерть, хлоп. Да? То есть все, что связано с жизнью и смертью, они фиксируются в сознании. И если вы пережили очень-очень ярко все эпизоды жизни и смерти вашего родных, близких, друзей и так далее, и они являются для вас теми самыми веками, которые делят жизнь на до и после. Человек же не напрасно употребляет этот термин, он очень точно показывает, что в этот момент происходит в его сознании. Жизнь разделилась на до и после. До было одно, после стало другое, значит, то, что было до, уже не меняемо тоже уходит. Линзу Но обычно дополнение линзы идет в момент физической смерти, то есть когда человек уже все уходит из этого плана, весь его опыт ценный сворачивается. Но ценный опыт, ценность этого опыта, к сожалению, определяется не самим человеком, а определяется тем эгрегором, который ему эти события формировал, он имеет на это право принципами хорошо и плохо, добро и зло, он определяет какому опыту в сознании карму ноль попасть, а какому опыту не попадать никогда. И обычно перед смертью человек проходит некие ритуалы. В христианстве свои ритуалы, в мусульманстве свои ритуалы, будудаизме свои ритуалы, то есть ритуалы перехода в смерть, когда человек сам разрешает этому эгрегору определять, что нужное или что не нужно. например, покаяние, причащение. То есть человек отрекается от опыта, который с точки зрения христианства является неценным, не нужным. ненужным, Оставляет лишь только тот, который разрешен этой самой структурой. И так происходит с любой религией. Религиозный человек всегда своим сознанием после смерти пройдет через чистилище, и там произойдет то, то самое исключение человека из лишнего опыта. А разрешение дается в момент проведения ритуала. Если он откажется под этим, то там он, может быть, и не будет. Там он будет, там будет корень зариш. Да. да. Зариш корень. С точки зрения, например, христианства, плодить семеро по лавкам, это не очень хорошо, от разных женщин и потом не забудется. Да? Ни о женщинах, ни о детях. То есть плохо. плохо. Вот. А с точки зрения какого-нибудь воина-кочевника... Это как раз самое то. Раздать свой семенной материал максимальному количеству женщин. Вел распутную жизнь, обижал значит, женщин, разваливал да. семьи. Да. Там, значит, потом на смертном Андреев говорит Покаялся. Значит, покаялся. Угу. И туда все не передается, Покаялся. Нет. Он был в том Грегоре, в том христианстве. Он обнуляется, то есть все это время, которое он потратил на совершение подобных грехов. Он же от него отказывается. То есть отказываясь от деяния, он отказывается от времени. Он очищается. Более того, не просто сам очищается, а ведь еще есть система поминок, она поминок, что положено. Хорошо говорить об опакуне. Mm -hmm. То есть не вспоминать, какой он козел. Желательно. То есть прощать ему, грубо говоря. Да? Таким образом, эзотерический смысл этого процесса... Человек обнуляет, обнуляет свою карму, можно так сказать, то есть он обнуляет свою карму ноль, туда этот опыт не кладется, ответственности за происходящее он не несет и входит в чистилище христианское эгрегор абсолютно чистеньким, покаявшимся, но этот опыт, который он оставил в чистилище, переходит к тому, кто его что? простил. То есть вот эти все его загулы падают на тех, кто его простил. Совершенно верно. То есть на тех же женщин и детей, которые. Совершенно верно. Потому что прощение на прощение да, надо иметь право. На прощение надо иметь право. И если человек говорит, я имею право на это прощение, значит он сразу показывает, я готов нести за это ответственность. Прощение это как гарантия в банке. Думайтесь в смысл просто происходящего. И вот эти вот все ритуальные уходы человека в разные религии они несут с собой совершенно разный смысл. Вот, например, в пути такого нет, там человек сам тянет за собой свою карму. Единственное, что могут помочь родственники, да, читая книгу Бабратов, это постоянным его поминанием помочь ему пройти все эти пути. То есть они его поминают, но они его не прощают культура прощения и сам институт прощения, это чисто, чисто христианская мир, для того, чтобы человек обнулил свою карму да, и ушел соответственно туда. Святым подвижником считается тот, который с точки зрения христианства совершал те самые поступки, которые не требуют прощения, не требуют очищения и могут пойти у него в структуру кармы ноль. Структура кармы ноль предопредлагает бытийную массу, первичную бытийную массу. Таким образом, если человек всю жизнь жил праведную жизнь, и пришел после смерти в христианский эгрегор, и видно, что весь опыт, который он сформировал, соответствует канонам христианства, то есть соответствует его эталонам. А здесь этот тот попадает в карму ноль, и его бытийная масса, соответственно, увеличивается. Так человек становится святым, то есть его христианство уже начинает видеть как весьма приличную фигуру, которая может дальше не реинкарнировать. Она может остаться в ядре христианского эгрегора и усилить всю эту систему, влиять дальше, то есть человек своей жизнью доказывает о том, что он имеет право быть в ядре христианской веры. Хорошо, вот святыми делают какие-то высшие, значит, те, кто в этих структурах структур состоят. Но вот есть люди, которые прожили вот такую вот жизнь, значит, по всем канонам, они могут быть святыми, но о них те, значит, кто этим религиям служит в этих эгрегорах, они не знают даже об этих людях. В этом случае, куда эти люди. У вот Христианские эгрегоры попадают, просто они становятся безымянными. Но они не имеют проекции в этот мир. Они укрепляют собой ядро эгрегора, но безымянно. Они их не знают. Непонятно объясняют? Понятно. Объясняю? -Не понятно. Нет, нет. На одном из занятий по магии мы рассказывали о том, что если даже грешник покаялся, причистился контора, которая внизу все до одного записывает каждое слово, действие движения. Когда идет на воплощение заново, он предъявляет счет. Для этого и есть противник, сатана, противник Бога. Вот он как раз все и фиксирует, фиксирует, то есть все эти данные, они, они никуда не уходят. То есть если он покаялся, да, и родственники его не простили, то есть эта же информация куда-то же должна идти, он придет в следующий раз, ему будет весь пакет выдан обратно, пожалуйста, отрабатывает. На, на уровне физическом то это что? Человек урод становится, допустим, он кого-то убил в прошлом рождении, его не простили. Ну. Грешок записан, он приходит в новое рождение, ну и по логике получается там ребенок дауна или что-нибудь. Ребенок даун, вот, ребенок от абортации умирает, там, угу. все бывает. Ага. Разные ситуации бывают. Я же всю эту дьяволовую бухгалтерию не знаю. Я... Пока они события тут формируют, я тоже не очень в курсе. Как-то формируют. У них система отлаженная эта за столько-то лет. Там по-другому. Там по-другому. Там для того, чтобы попасть в Альхалу, надо умереть с оружием в руках. Что есть твоё оружие в этом мире? Выбрать а, в этом смысле, да, а Я про высот. Они под своими богами ходили и ушли так, как велели им их боги. Да. С какими конкретно они нам не рассказали. И слава богу, что для... это не для широкого мнения. Они были не христиане, они не хотели, они были прогрессами, по сути. Для того чтобы не привязываться к этой земле, да, земле нельзя быть похороненным, то есть кости твои должны лежать где-то в другом месте. Ну, для этого и происходит вот этот институт. Таким образом у каждого человека, пришедшего в этот мир, даже на первое воплощение, карма ноль уже есть первичный. Карма ноль это мы с вами уже видели, видели неоднократно, потому что она представляет из себя структурированные первоосновы, то есть система трех кругов, которую мы с вами уже знаем. А кто ее не знает, смотрим на диски по стихии. 12 первооснов, как 12 секторальных ячеек, в которые мы заполняем информацию каждой своей жизни. Пережили любовь, заполнили, что такое любовь. Пережили смерть, заполнили, что такое смерть. Пережили добро, пережили зло, Все это оценили с точки зрения удобства эгрегоров и собственного опыта, заполнили эти ячейки. Таким образом постепенно-постепенно наполняется информационная база, понятно, что она наполняется неравномерно, она наполняется с перекосами. Но там есть определенные закономерности, определенные правила наполнения, которых мы с вами в свое время коснемся, сейчас не будем. Мы должны знать о том, что первичная карма ноль это структура, через которую преломляются все силы, которые мы принимаем не, из, не от мира людей. Прежде всего это сила рода, она преломляется через эту структуру, либо усиливается, либо делается слабее. А второе это сила Земли, сила нашей, нашей жизни, выживаемости, здоровья и права в этом мире вообще что-то делать. То есть это наш предмет договора с Землей. Мы с вами уже знаем, что зигота как матрица формируется двумя составляющими, линия матери, линия отца и какая-то своя структура, которую мы называем функционной структурой души. Вот линза кармы ноль, это как раз и есть продукт взаимодействия этих трех сил. Сила рода матери, сила рода отца, попадая в эту структуру, должна выйти в систему и изнутри помогать. То есть сила рода она нужна для помощи, она не должна играть доминантное влияние. Понятно, что если человек пришел на первое, на второе воплощение, то есть его душа еще очень молода, в основном его информационный опыт, информационную линзу карманом будут заполнять родительские ветки. Но чем больше человек живет, тем больше он формирует опыта, тем в меньшей степени родительские ветки воздействуют на его первооснову. И может быть такая ситуация, которую мы только что с вами оговорили, например, род проклятый. То есть он простил своего грешника, взял с его грехи все на себя, да, и здесь у нас, там, допустим, идет по ветке энергия в минус 100 условных да, единиц. То есть она, попадая сюда, да, должна забрать сначала 100 единиц информации, и только потом проявиться в самом человеке. Если у человека вот эти первоосновы линзы кармы 0 заполнена слабенько, то есть он живет на этом мире мало, то фактически вот эта вот карма, да, родовая, она отбирает, оттягивает информацию, делая линзу кармы ноль очень слабой, очень слабой, и сила рода в нем проявиться не может. Окружающая реальность и мир видит этого человека как ну, как былинку, за которым никто не стоит, то есть жертвенное животное, которое всегда можно обрызгать. Понятно объясню. Такого нет, если, например, идет хорошая энергия от линии рода отца или там мамы, то она соответствующим образом, преломляясь через вашу собственную лицу, через вашу собственную первооснову, будет опыт там есть, еще более усиливается и делается ваша яесем очень мощной. Мощная яесем обладает качеством одним очень важным, в отличие от яисим слабой. Она влияет на функционирование тонких тел. Не тонкие тела начинают влиять на я есть, а оно само начинает простраивать реальность вокруг самого себя. И мы говорим про такого человека. этот человек сильный, этот человек значимый, этот человек харизматичный, у него есть все. Бывает харизма неврожденная, бывает харизма привитая особенно это связано с скажем так, с некими магическими манипуляциями, которые в нашей культуре получили название продать душу дьяволу. страшно. Технология этого процесса очень проста на самом деле. Есть некая сила, которая подгружает искусственную линзу, делая очень сильно ей, очень сильно информационно очень сильно. И поэтому любая энергия, которая в эту линзу входит, она удистеряется делая человека искусственно значимым, но это долг, потом все это дело изымается, именно поэтому после сильных взлетов при такой конструкции всегда подразумеваются не менее сильные падения, потому что это изъятие происходит очень быстро. И человек взлетел, а потом точно так же рухнул и иногда насмерть. Да? Все последние истории быстрых взлетов и таких же стремительных падений, они как раз и связаны вот с этой вот Конструкции. Поэтому здесь как бы безопасным способом всегда будет самостоятельно исполнять эти структуры естественным путем, по крайней мере, ты не, не получаешь информацию вдолго, за которую потом надо будет в три рассчитываться. рассчитывать. Если родовые ветки плохие, например, да, по одной ветке нормальная, энергия а вторая ветка прогресса то тут, конечно, выживаемость человека зависит в основном от функционирования его кармы ноль. Если карма ноль информации богата, то есть человек живет не, уже не первое воплощение, и информационно он уже успел себя запомнить, то отчасти он нивелирует деятельность на себя вот этих вот, вот этой не, не, не очень хорошей родовой ветки. Потому что энергия, которая преломляется, она, конечно, ну, скажем так, не, не теряет свою эффективность, да, и информацию из кармы 0 безусловно забирает, но все-таки там что-то остается. Да, человеку трудно в жизни приходится, то есть преодолевать препятствия приходится с двойным усилием. Но нельзя сказать, что он катастрофически неуспешен, очень болен, то есть обычно такие люди никогда не страдают такими врожденными заболеваниями, от которых невозможно избавиться, просто им по жизни, что называется, ну не прет, ну все приходится с препятствием, как бы с усилием, там, где сосед пройдет легко, ты обязательно 20 раз поплынешься. То есть вот так вот бывает, когда в принципе сознание здоровое, но родовые ветки не важнецкие. Соответственно, мы с вами видим, что собственная линза кармы ноль плюс родительские ветки предопределяют, будут предопределять базовый потенциал, как ты будешь использовать силу данную тебе, силу земли, на которой ты живешь, силу природы, с которой ты контактируешь. И простая логика подсказывает, что если держать в нужном состоянии линзу кармы 0 и всякий раз наполнять ее правильно не дожидаясь, скажем так, перитонитов, то есть физической смерти, а самостоятельно вкладывать туда, вкладывать, вкладывать информацию, подгружать свою бытийную массу не в момент перехода из жизни в смерть, а уже при жизни, а также разобраться с родительскими ветками, которые это дело как-то могут мешать этому вопросу, то первичная карма, карма нун приобретает функцию линзы, которая не забирает энергию, а наоборот ее усиливает. Надкрыт. Вот это я объяснил. Вот. вот это будет наша с вами работа номер один, которой мы и займемся прямо сейчас, после перерыва. Да. По я понимаю, что не для нашей группы, не для нашего сознания, но существуют такие методики, которые позволяют, если эта энергия вот оттуда, минусы угу. вот в эту самую линзу обувить да. один вариант ну, почему же не для вашей группы то он на дисках все есть ну, это один из методов один если из мы методов. понимаем что исправить нельзя то надо отрезать а что делать да. второй вариант это вот это простоя вещь отрезать да? угу. вот. вторая Самый. вещь это поставить шунт закратить угу. то звено которое влияет с таким вот минусом его исключить из этого процесса совершенно верно. То, что но для этого его нужно просто найти да откуда идет отток там есть методика хождения по этим родовым веткам и будем смотреть какие шунтировать да, а какие наоборот активировать понятно какая ну, всему есть цена какая цена в данном случае при пользовании такой методикой? предки будут говорить цену предки предки это, это, их, это их функция будет шунтировать, отрезать какую-то одну ненужную ветку и активировать другую. И основатель рода он будет говорить, какую цену надо за это дать, что-то сделать нужно будет. Есть родовые линии. Я вам завтра все расскажу, что в какой последовательности вы будете осваивать, поймите, не, не ну подождите, тема-то видите, какая многоплановая, нельзя ошибиться. Там надо... вот я вам вчера говорила, чем подробнее вы дифференцируете саму программу, тем в большей степени вам будет понятно, как и в какую точку на нее надо надавить, чтобы получить максимальный эффект. А иначе получается, к сожалению, с топором в... внутри компьютера, то есть ничего не сделано.